Дорогие друзья, наконец мы с вами вместе. И у нас, как обычно, наш постоянный гость, даже не гость, а участник наших программ, Лана Паршина. Здравствуйте, Лана. Здравствуйте. Это хроники нашего террория, как вы уже догадались. Я хотел с вами вот о чем поговорить. Буквально на днях. С вами произошел такой неприятный инцидент, вернее, не только с вами, сколько с правнуком Иосифа Сталина. В общем, у вас было мероприятие, и вдруг пришли какие-то люди, и там возникла окраска. В общем, расскажите подробно, пожалуйста, об этом инциденте. Дело в том, что мы решили созвать пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы, связанные с инцидентом, который произошел 8 ноября, когда правнук Сталина не смог попасть в собственную квартиру. Его дрожащие по пуле при участие СМИ с нашей стороны, открыл дверь, так сказать, послал, культурно послал нас всех из собственного сына куда подальше, захлопнул дверь и больше ее не открывал даже в присутствии трех полицейских. И у многих людей возникли вопросы. Я вот комментарии, например, в телеграм-канале МАШ, есть еще такой интересный канал, мне сообщили Небожена, тоже интересно почитать, свежо так, знаете, именно вот для людей поколения ЗИ. И я смотрю, пишут, о, здоровый Бувгай, пусть идет работать, что он к папе пристал. То есть люди вообще не понимают и не рубят в том, что происходит. Они делают свои выводы из того, что они видят, из картинки, которую они видят. А на картинке мы видим... Ну да, э, достаточно пожилого человека, который, значит, очень раздраженно, с презрением смотрит на родного сына и захлопывает перед ним дверь. А родной сын э, одет в косуху и в шляпу. Давайте я сначала объясню вам, почему Селим выбрал такое обмундирование. Э, дело в том, что э, вы же знаете, э, классический прием хулиганов, прикурить не найдется или что-нибудь еще спросить. И если вдруг человек не ответит что-нибудь, то, конечно, тут завязывается потасовка или драка, в общем-то, неприятности могут быть, да? А Селим глухой, и а, некоторые люди могут просто не понять, если там они подойдут, к нему что-то спросят. Плюс у Селима довольно все равно экзотическая внешность, хотя с каждым годом он становится все больше похож на правнука Сталина. Но цвет его кожи подразумевает, что есть какие-то восточные, в его случае африканские, да, корни. И для того, чтобы обезопасить себя, вот он такой прикид байкерский придумал, продумал с помощью его жены Натальи. И ходит так, чтобы ну, люди к нему не приставали. Шляпу надвинув на глаза, чтобы лишних вопросов не задавали и не пришлось объясняться, что он не слышит. И сказать, как бы он говорит довольно своеобразно. Вот, это вот по поводу байкерского прикида. По поводу того, что здоровый бугай, иди работать, значит, селим инвалид третьей группы, по слуху. Плюс у него очень довольно плохое зрение. Но несмотря на это, он никогда не чурался работы. Он достиг очень многого как художник. Между прочим, вы слышали про дворец пионеров на Воробьевых горах, который да. еще в 1936 году создал Иосиф Сталин. И там вы можете наблюдать мозаику, которую Селип сделал своими руками. Там же для уголка естествознания он делал чучело животных. То есть он освоил смежную с художником профессию. Человек не белоручка, никогда не кичился своим происхождением высоким советским, и уж точно никогда не использовал фамилию Сталин. Но мы же сами видим, Селим Бенсад не Иосиф Сталин, каким он был при рождении. Вот, ну, в общем, вот, почитав все эти злые комментарии, мы решили созвать пресс-конференцию. Плюс, уже давно, после того, как мы написали книгу, назрел вопрос об эксгумации тела Сталина. Почему мы хотим это сделать? Давайте я вам объясню. Ну, у Селима есть личные причины, потому что та, тот э, так называемый Женька Голышев, небезызвестный, о котором мы говорили на, в наших программах уже не раз, э, значит, э, его сын Яков э, живет в Москве, Яков Евгеньевич Джугашвили, и э, в то время как э, Женька Голышев отказывался от ДНК-теста с Галиной Джугашвили, мамой Селима, и с Александром Бурдонским, по каким-то там христианским соображением веры хотя церковь не запрещает такие тесты Эти как джугашвили и его представитель нам говорил о том что ну что вы хотите какой днк это вообще там не грузину на раб какой-то то есть конкретно понимаете на мальчика наезжали на, на правнука сталина настоящего официально наезжали да Селим по папе арапа, по маме евреи. Ну, бывает так, понимаете. А этническая принадлежность никакого отношения к ДНК генетики генетике не имеет. Какая разница, какой мы все национальности, сколько в нас намешано. Генетика, она и есть генетика. Мы либо друг другу там, я не знаю, родственники какие-то, да, и степень родства можно сейчас с технологиями, с науками, с наукой э, доказать либо нет все Национальность тут не причем э, хорошо Ой. так что произошло а на этой Сталин конференции вроде как, понимаете он чистой арийской крови а, поэтому а, вот э, семья джугашвили готова делать тест только со сталиным но не, по, не только поэтому конечно мы хотим делать эксгумацию на самом деле есть и подоплека в этом деле а, та подоплека, которую я не успела сказать на пресс-конференции когда ну ему повезло чуть больше, облили краской в основном Горжанкина и так как я рядом с Горжанкиным сидела, меня больше всего как бы я приняла удар на себя получается. Только-только я начала говорить об эксгумации, выбежали какие-то несколько человек, среди которых был один какой-то ряженый, то ли казак, то ли инка. Я вообще не поняла, что это было. Какой-то там, я не знаю, скинхедовского вида. Товарищ э, кричал, э, что там не трогайте Сталина и так далее. То есть э, я не знаю, что это было. Но... Ну, а последствия какие-то будут? Э, э, ну, я знаю, что там Юлия была, да, Вербицкая будут каким-то образом выяснять, что это за люди были, какое-то дело заведут на, на вот это хулиганство или как, я не знаю, по какой статье. Срыв Наверное, еще... хулиганство, но ну, мы вроде полицию вызывали. Я не, я не знаю, что там происходило. Честно говоря, я была немножечко в шоке, так же, как и Селим. Я больше переживала, конечно же, за него, потому что он очень долгое время жил достаточно в изоляции, понимаете, уединенно. И люди глухие, они отличаются от нас. Я могу сказать, что звучали разные версии предположения того, кто это мог быть. Кто-то говорил, что это какие-то нанятые, чуть ли не нанятые, там, я не знаю, нами или там кем, там, люди, которые просто решили устроить скандал. Ну, вы знаете, этот скандал нам очень дорого обошелся, потому что мы очень долго искали, вы знаете, во времена ковида очень сложно найти помещение под пресс-конференцию, очень многие отказывают. И вот, наконец-то, с большим трудом мы нашли место и вдруг э, Вадим Горжанкин получает информацию о том, что могут быть провокации. В последний момент, буквально вот меньше, чем за сутки до конференции, мы находим новое место, чтобы избежать таких проблем. И переносим конференцию в другое место. И даже там нас, как говорится, нашли. Вот, э, могу сказать, что какой-то там человек орал, что... Вот, дверь закрыта, как они зашли, да ладно, там эти ребята где-то там пиво пили или что-то, в общем, я, я, я не поняла, что это было, и могу вам сказать, я опоздала на, на свою же пресс-конференцию. Я пришла в 13.10, по-моему, в 13.15, дверь была а, открыта на распашку, заходите, люди добрые, берите, что хотите. Вот, поэтому зайти мог кто угодно, что мне, конечно же, не понравилось. И в следующий раз мы будем обязательно делать пресс-конференцию с охраной, с пресс-аккредитацией, чтобы такого базара, вокзала у нас не было. Мы говорим об очень серьезных вещах, очень серьезные темы затрагиваем. И этот проект может стать просто по величине гораздо больше, чем то, что мы делали с французами, проект «Смерть Гитлера». Я вам сейчас объясню, почему. Назревает скандал. Давайте я вам объясню, почему некоторые люди боятся делать эту эксгумацию. Первое, что можем мы выяснить, это то, что Сталина действительно отравили его же соратники. Потому что, а, когда мы имели доступ в секретные архивы, мы нашли дело, которое выдается только родственникам, официальным родственникам. Это дело о болезни и смерти Сталина. Там мы нашли утверждение патолога-анатома, что Сталина неправильно лечили, что ему вовремя не оказали медицинскую помощь, и что у него была рвота коричневого цвета. Это указывает на то, что, возможно, была реакция организма на какой-то яд. В 1947 году уже лаборатория Григория Мариновского создала специальный укол, и э, с едой тоже можно было определенные яды э, съесть, э, которые вызывали сердечную недостаточность и инсульт у людей. Давайте вспомним, что у нас происходило в 1948 году. В 1948 году э, Сталина начали изолировать от его ближнего окружения люди либо странным образом умирали и, ну, например, его ближайший соратник Жданов или тот самый повар Сталина Александр Яковлевич Эгнаташвили тоже умер в 1948 году. И вот когда Сталин пришел к умирающему Эгнаташвили в его квартиру на Тверскую, тот ему сказал: "Сосо". Я тебя предупреждаю, будь осторожен, максимум два года продержишься. Но Сталин продержался не два года, а пять. Плюс, это мне еще рассказывала Светлана Аллилуева, что э, послевоенные годы, где-то, например, с 1948 года, ни она, ни Василий Сталин не могли так просто приехать даже к папе на ближнюю дачу без звонка Берии. И без разрешения, которое они получали через Берию, чтобы увидеть отца. То есть они практически его почти не видели. Вот там, я не знаю, несколько раз в год видел своих внуков с того момента, с 1948 года. Э, Ладно, вот такой вопрос. А неужели... Э... Почти 70 лет прошло со дня смерти Сталина, вот через два года будет круглая дата. Неужели за это время можно найти какие-то остатки ядов и прочее? Мне кажется, что это просто нереально. Вот поэтому мы хотим использовать французского специалиста Филиппа Шарлье, с которым мы уже работали в проекте «Смерть Гитлера», когда он по зубам определил, что Гитлер покончил жизнь самоубийством в бункере, приняв яд, цианид, синее окисление, которое он нашел на зубах. Теперь я хочу вам сказать, что у французов есть вот это вот уникальное оборудование, и мы об этом говорили ранее, которое позволяет разбивать на элементы каждую там каждую деталь ткани или там крови и так далее, и им нужно не так много. Это такая какая-то центрифуга, которая у них есть. Это же оборудование было использовано в деле скрипалей. И еще я могу вам сказать, какой большой, самый большой скандал нас может ожидать. Сталин хотел, чтобы его захоронили вместе с женой, Надеждой Алилуевой. Вот вы читали нашу книгу, и вы видели вот это вот постановление ЦК КПСС перезахоронить Сталина у Кремлевской стены по-тихому с 31 октября на 1 ноября, Да. Да. Значит, его туда вроде как перезахоронили, но ни одной фотографии нету того, что он, это действительно Сталин захоронен у Кремлевской стены. Вроде как Хрущев не разрешил захоронить его на Новодевичем кладбище. Я не удивлюсь, если у Кремлевской стены находится пустышка, и Сталина там нет. Вот это будет, конечно, скандал. А, а он же, же, что... тайно захоронен рядом с женой, потому что могила Надежды Аллилуевой, как была, вот отдельно стоит особнячком, так и осталось. Никто из родственников там не подзахоронен, а это у Аллилуевский участок кладбища, там рядом захоронены и ее внуки, Иосиф Аллилуев, там и... Многие другие. И напротив этой могилы, кстати, напротив, не с ней, лежат ее внуки от Васи Сталина, Василий Сталин-младший и Светлана Сталина, и любимая внучка Сталина, Галина Джугашвили, мама Селима. А эта могила, если вы посмотрите, как находится могила Надежды Сталина и Надежды Аллилуевой, вот она стоит сбоку, да? вот как с левой стороны сбоку, а дальше достаточно большое пространство, где можно там, ну, человек пять еще подзахоронить. Хорошо, вы скажите, а насколько перспективно такое развитие событий, что кто должен дать разрешение на эксгумацию, как это технически делается? Вот он хочет это сделать, внук правных Сталина Селим, он должен подать какое-то заявление, как это технически делается? Или это Юлия Вербицкая будет этим заниматься? Да, Юлия Вербицкая будет этим заниматься, но я могу вам сказать, что даже адвокат Борщевский в интервью «Москве-24» подтвердил, что это вполне возможно. А теперь я вам объясню, почему. Сколько раз я говорила о том, что я работаю, всегда работаю с потомками. Я не а, там, претендую на роль историка теоретика, который пишет то, что ему вздумается, исходя из архивных документов. Ведь мы же говорим, опять-таки, даже про живых людей, про наших соседей, чужая душа потемки. Я поражаюсь, как некоторые люди там становятся биографами уже давно умерших людей и начинают вещать с умным видом о том, что они говорили, о чем они думали и как, почему они себя так вели. Понимаете? У нас есть официальный прямой потомок Иосифа Сталина, не какой-то там внебрачный ребенок и так далее. И он последний из рода Джугашвили. Он имеет право поставить жирную точку в деле начатом дочерью Сталина, продолженном Галиной Джугашвили, покойным, ныне покойным еще и его любимым дядей Сашей Бурдонским. Он имеет право, он имеет право защитить честь семьи, Потому что на него показывают пальцем недобитые нацисты и говорят: ну, что, какая там кровь может быть, он там от араба. Понимаете, грузины самое обидное, которые считают себя грузинами. А вы знаете, Сталин, может быть, и не был грузином. Может, он был все-таки действительно осетином. Вы же посмотрите, Сталина, Грузия, не сильно принимает. И говорит, что папа у него там был осетин. А некоторые говорят, что вообще он чуть ли там не внебрачный ребенок. Проживальского, лошадь проживальского. понимаете, мы поставим, мы расставим все точки над «и». Почему нам это надо сделать? Но мы сделаем это очень деликатно. Филипп Шарлье – это человек с кристально чистой репутацией, этикой, и, конечно, мы не будем делать из этого желтизну или скандал. Все это будет очень деликатно. Хорошо, Лана, и последнее, о чем я хотел спросить у вас, я знаю, что в последний день с вами произошел такой тоже неприятный случай, и в результате чего вы теперь на, на костылях, я об этом говорю, потому что вы вчера разместили, да, можете показать, Ой, господи, да. потому что вы вчера разместили да. фото в Фейсбуке, так что это не секрет, как вы считаете, это тоже какой-то, так сказать, знак свыше, что может быть вам предупреждение какое-то, что не надо заниматься этими делами, вот вы... Как вы расцениваете это? Ну, если так, вот глобально. Ну, вы сказать. знаете, у меня мистические знаки меня да, преследуют. Да. Наверное, есть у меня все-таки защита, благодаря тому, что, ну, в общем-то, свыше Господь мне помогает и ведет меня именно вот по вот этим всем проектам. Я думаю, что наше дело правое и мы поступаем все, мы делаем, мы все делаем правильно, понимаете? Ну да, представляете, вчера на ровном месте практически такой нелепый инцидент. Только объявили об эксгумации, только вот эта пресс-конференция, меня облили краской, только я отряхнулась и пошла дальше, и вот раз, и сломанная нога. Причем я, я могу вам сказать, что я впервые ломаю ногу, вообще как я впервые ломаю что-то. Понимаете, меня до этого момента высшие силы Бог хранил. Ну, вы знаете, с Гитлером у нас была одна мистика, а со Сталином совершенно другая. Не секрет, что у Сталина была библиотека, очень обширная библиотека. И она куда-то мистическим образом исчезла. И Сталин единственный из правителей, скажем так, за все время не сдавший Москву. Если мы посмотрим война 1812 года, все равно французы взяли Москву. А он, мало того, что он не побоялся остаться в Москве, да, еще и сказал до последнего, не шагу назад, да? за нами Москва. Да. Помним это выражение. Вот и я тоже говорю, не шагу назад, за нами Москва. Но мистика, связанная именно с именем Сталина, я могу вам сказать. Сначала мы с Еленой Хангой делали эфир, как только она сказала слово мессинг, Вольф Мессинг, сразу у нас вышибло все. <связать> Селим ушел со скайпа, вдруг тише. Я смотрю черный экран, нас вышибло, то есть мы заново пытались восстановить связь. Просто вот представляете, вот раз и все, вся техника. Yeah. Потом у меня была такая же мистика, когда мы делали инстаграм-эфир с Ириной и Думаю, что это такое-то? И вот, знаете, такие мелочи, да? Ну, просто, ну, случайность. Ну, может быть, случайность один раз. Ну, два, ну, три раза. И тут, представьте себе, только мы объявляем об этом. Меня обливают краской. И на следующий же день я ломаю ногу. То есть ближайшие пару там с чем-то недель, я буду я буду в гипсе. Смонжение. А что врачи, кстати, врачи какие-то э, прогнозы дают? В декабре, а потом надо будет разрабатывать. Ну, буду пока похрамывать, но это лучше, чем ковылять. Слушайте, первый раз, пользуюсь вот этими э, костылями, какие же они все равно неудобны. Это вроде как, представьте себе, считаются... Моднявые костыли, которые, видите, регулировать можно. Uh -huh, uh -huh. Это так, легкий, да? И все, это и все. Уже натирается здесь вот. Да, я не знаю, что, что это такое. Это настолько неудобные вещи. Я, я не представляю. Вчера я все равно не отказалась от того, чтобы съездить на эфир, э, снять интервью. Я обещала, я всегда держу обещание и обязательства. Ну, так получилось, много я сломала ранее, как раз у меня было два часа после травмпункта и после того, как я нашла костыли, чтобы потом поехать вечером и сделать вот это интервью. И вот в РЕН-ТВ, в студии «Военная тайна» с Игорем Прокопенко, оказалось, у них три ступеньки. Ой. Боже мой, это были самые тяжелые три ступеньки в моей жизни. Я, я такой беспомощной, я себя еще не чувствовала. Ну что, я хочу вам пожелать поскорее вернуться в строй. На наши эфиры это не повлияет, потому что вы сидите, слава да. Богу, вам не надо стоять. Вот И будем с интересом наблюдать за развитием этой ситуации с эксгумацией тела Сталина. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч в эфире. До свидания.